Приветствую, мои любимые подписчики! С вами Елена Дегурова, Сотружество яркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю для козерогов. Конечно же, вы всегда можете обратиться ко мне, и я сделаю для вас индивидуальный прогноз на неделю по трем сферам жизни, любовь, деньги и здоровье, или по каждой сфере отдельно на месяц, и вы всегда сможете знать, где стоит действовать, а где нужно немножечко отдохнуть. Ну что, а сейчас общий прогноз для козерогов. Вам, мои дорогие, рекомендуется на этой неделе активнее взаимодействовать с окружающими людьми. Это может дать стимул к вашему личностному развитию и успешному решению многих практических вопросов. А чтобы не допускать ошибок или сократить их количество, требуется быть достаточно информированными. И обширные контакты с друзьями, со знакомыми помогут вам лучше разобраться с интересующими вас вопросами. Также у вас могут быть интересные деловые, успешные интересные деловые поездки, дружеские встречи, свидания, знакомства при должной целеустремленности и активности Мир станет вращаться вокруг вас, предлагая вам свое участие в ваших вопросах. Однако вам требуется также включиться в этот поток и отвечать на поступающие вам запросы от внешнего мира. Успех возможен только на условиях взаимообмена. Это удачное время для перспективного планирования. Наиболее проблемной темой недели могут стать поступающие от разных источников слухи и сплетни, Будьте осмотрительнее при общении с малознакомыми людьми. Тайные недоброжелатели могут попытаться нанести ущерб вашей репутации. А теперь, что касается отношений, мои родные. В первой половине недели влюбленным козерогам лучше не поддаваться импульсу. Избегать авантюр, сомнительных знакомств и случайных связей. Не помешает осмотрительность и если завязан роман с представителем другой страны или культуры. С приближением выходных вы можете впасть в другую крайность, стать неким рабом общепринятых формальностей или начать чересчур педантично следовать своим принципам. Такие перепады совершенно не добавят уверенности вам и могут озадачить вашего партнера. Лучший день для свидания, либо для диалога – это понедельник, 26 февраля. А теперь перейдем к карьере и к финансам. Козероги на этой неделе будут пользоваться поддержкой со стороны окружающих людей и друзей в целом. А поэтому можно начинать новые проекты с целью их дальнейшего развития. Мощная поддержка будет вам точно обеспечена. Успешно проходят деловые поездки, встречи, консультации, производственные собрания, совещания. Работа в составе группы единомышленников позволит вам Максимально реализовать свои экономические интересы. Вместе с тем не следует доверять информации, поступающей от незнакомых людей. Вас могут а, дезинформировать, поэтому аккуратно а, слушайте, принимайте и проверяйте. Ну что, мои родные, мы желаем вам стать еще более счастливыми на этой неделе. Делитесь этой информацией максимально, ставьте лайки, делайте репосты и, конечно же, все вместе подписывайтесь на наш канал. И еще один момент, не забывайте, что под этим видео на нашем канале вас всегда ждут подарки и интересные ссылочки, интересные а, видео, которые помогут вам с каждым днем становиться еще более счастливыми. А на этом я вам говорю до свидания, до новых встреч. С вами была Елена Дегурова, Содружество жителей. Пока-пока!